Тетина не ходит по магазинам, Тетина не тянет резину, Тетина не не тянет резину. Тетя Зина крутая, две кабуры, два магазина Тетя Зина опускает водник на кабине Зила Тетя Зину не испугает даже питбуль Тетя Зина сама загрязет пару косуль У тети Зины самые стальные нервы Она уже не помнит, кто у нее был первым Тетя Зина гоняет на и камазе, ну а внуков из школы забирает. На билазе тетя Зина чистит свои зубы наждачкой, надувая пузырь из гудроновой жвачки Тетя Зина о а зверин запивает бензином, про тебя эта песня дорогая. Тетя не ходит по не тянет тетя ходит по магазинам, тетина не тянет. Рыб. Про тетю Зину сложили не одну блину, как она с локтя разрывает мину, разлетаются в клочья дома и витрины. Она а ней не пылинки. Вот такая картина. Тетя Зина проживает в зоне карантина. Она топит камень кусками пианино, попивая коктейль из брома и витамина Представляет, как на танке дошла до Берлина. Тетя Зина держит в гараже Бабуина. Спит на старой кровати, где одни лишь пружины. Тетя Зина утюгов. Распрямляет морщины Тетя Зина Мужчина Не ходит по магазинам Тетя Зина Не тянет резину Тетя Зина Не ходит по магазинам Тетя Зина. Зина Не тянет резину Тётя Зина. Тётя Зина. Не Тетя Зина не знает слова «не» Тетя Зина сама себе авторитет Тетя Зина пальцами гнет арматуру Тетю Зину уважает вся десантура За плечами тети Зины ни одна война, она служила еще во времена царя а тетю Зину в санчасти ломали иголки Тетя Зина зубами ловила дробь из двустволки Тетя Зина в желудке переварила нож Тетя Зина храпит по стенкам дрожь Боевая машина, проще говоря На посту тетя Зина. И спокойна тётя страна Тетя Не ходит по магазинам Тетя Зина Не тянет резин Тетя Зина Не ходит по магазинам Тетя Зина, Зина Не тянет резин тётя Зина, тётя Зина, не Тетя Зина не ходит по магазинам Тетя Зина не тянет резину Тетю Зину нашли в корзине Тетя Зина сделана из резины